Дениска, гоним бракош. Лазили там возле нашего этого. Хотят уйти, чтобы номер не списали. Ха-ха-ха. 12 часов ночи. Уходят. Значит, время у нас где-то пол второго ночи. Ну, как бы вот так. Вот. Работаем. Пацаны работают, тепловизоры работают. Всем привет! Вот получается, свежак выбегали. Мокрая еще. Вот. Он след. Вот, вот, вот след. Вот. Оттуда выбегали с озера начали стрелять ракетницами и короче отсюда съели. сюда прям вот вода бежит так что людишки уже были здесь благо охранник вовремя позвонил что увидел свет второй был в другом месте я говорю не лезьте туда сейчас подлетим О, вот даже грязюка еще стоит О, мать, все эти мокрые что, да да сейчас давай запустим Бери за, за это, запускай. Так, кому же загорится еще спалер? Готов? Ты выше подними. А да, я знаю, готов. Да, да, да. Красиво. Так, смотрим на это. Идешь? Походу сетки и не снимают, я вам секрет открою. Грязная. Мама. Папа, ладно, что Сейчас, возьми. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Сейчас я проснимаю а Результат деятельности, да есть дохлый а? есть дохлый, а есть живой да. Тяни, тяни, вытяни Георгиш, молодец Сейчас заново включи, сейчас я буду комментировать, угу. все готово, так значит Денис поступил сигнал от, от охраны нашей, значит Человек здесь появился Срисовали с того берега в Проходе То есть Метки Были поставлены Ну короче Вышел он на воду Но ну, видимо Увидел наших пацанов И быстро ретировался Прилетели Постреляли ну, Ракетницами Короче костюм я взял Полез Вот рыба Правда она Видно, сетка давно уже стояла. Прям в середине. Ну вот, дохлая рыба вся. Вот отсвечивает. Вот он. Вот видишь, глаз. Видишь уже пропавшая. Вон, вон, вон. Ну и короче. Ребята, сейчас сетку здесь порежем, бросим вместе с дохлой рыбой. И пусть лежит на проходе. Конец связи. Прокопку канала от незаконной обучи и проникновения на территорию рыб-колхоза на озеро Харделу. канал прокопали, Городская дорога, соответственно, пошла рыба. На. Что надо снимать. Ой, <реклама> <Normal this. реклама> <реклама> вот это Ладно, Вот Ладно,